Добрый день, с вами Александр. Сегодня 12 апреля, но весной особо не пахнет. Хотя уже все начинает распускаться, но холодно. Утром плюс 4, днем плюс 6. Цветут какие-то желтые кусты по всему городу. Кто знает, что это такое, ответьте в комментариях. Сейчас пойду в тот двор, который я снимал, где делается ремонт. Интересно, что они сделали. А то в комментариях писали, что, наверное, по колхозному все сделают. Сейчас гляну. Я, честно говоря, не видел, что там происходит. Может быть, они еще ничего не сделали. Да, работа идет полным ходом. Вон тротуары. Какие будут. Точнее, это дорожки, наверное, так все называется. Вот такая масштабная стройка. Благоустройство. Глобальное. И плиточка такая нормальная, не тонкая. Здесь уже лето. И уже дуванчики даже. Как-то так раз в этом месте, так тепло. Ну, потому что север закрыто от ветров, от холодных. А с юга солнце светит. Как интересно. Всем пока. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки.